Всем привет, меня зовут Макс Риск, канал Макс Риск Брау Старс, но я хотел бы его на Макс Риск Гейминс, чтобы там разные игры играть, точнее 2 игры, Зуба и Брау Старс, ссылочка на канал по игре Зуба, Риск Старт Зуба, это мой YouTube канал, подписывайтесь, и Макс Риск, основной, вам еще нас выпадает спрут, если вы подписались, поставили лайк, то у вас будет спрут, а если вы это не сделали, то через день вы не получите скиллинг, скин пляжный... ПМ. В общем, сегодня мы... Развлекаться будем? Давайте. О, только с Браупасом. Да, квест на Браупас. Так беру... Так, так, так. Ну, в общем, Макс Риск, там Робокс выходит каждый день, стримы, также Риск Стар, там уходит Зуба стримы каждый день. В общем, прикольно, советую заходить, я буду только рад с вами вместе сыграть. Может, пойдем броубоу, возьмем МЗ, там нужно 24 тысячи урона, 24 врагов убить. Да, если вам нравится канал, то подписывайтесь, ссылочка на в описании. Так, видите, МЗ крутая, вырубила всех. Да, МЗ реально крутая. Так, то куда пошел? А, бул, удивить, поже, поже, поже. Бул, бул меня убить. А, убивай бам. Ну, пм, пеппер, блин, как там не зовут? Забыл, забыл. Пай, пай, пай, пайпер. пеппер и пайпер. Пайпер это у нас брау stars пеппер это у нас игре из зубим. она вырубил. Он такой, что за приколы? А, что за приколы? Нет, не сможете. А зачем мяч Тора дала? Вообще не знаю, что Тора будет делать с этими мячами. Не, ну Тора, ну могла бы кого-то уничтожить, рубить. Не, не хочет Тора. Плесами на Тора. В общем, проигрались за команды. Нам нужно квест выполнять, но Тора что-то разучилась. В общем, вас лайк. Чем больше лайков, чем заранее мы лайк убираем, или тем больше, тем раньше запускаю видеоролики. То есть могу два видеоролика записать. Два видеоролика, вы понимаете это? два видеоролика, так отстань, блин честно слово, вы не умеете играть, давай давай Тора, молодец, хоть Тора умеет, ЮТ, блин, а я ЮТ, а? а кто не подписан подписывайтесь на ЮТ Макс Риска, почему он на меня нет, так куда пошел, все, ты уже ловушки мои, у меня ловушка такая вот нет это не будет возможно. Ну, в общем, проиграли мы, да? А, такая нет такая. А, не-не-не, забью. Бамп, забил, ну и ладно. Просто команда она вместе умирает, а это, вы знаете, плохо для Браубула. Если ваша команда вместе умирает, смотрите, три квеста. Исцелей здоровьем. Я что, исцелял, что ли? Вау, три квеста. Охо-хо-хо. Я понял, что я два квеста выполняю. Это было максимум хэштег 2, серия 2. То есть удвоением жетонов хэштег 2. В общем, посмотрим. Блин, бимби. Уйди пожай, биби. А, больно, биби. Макс, па... Не знаю. В общем, как тут спасай меня? Спайк, да, спайк. Куда я пошел? А? Куда за Памзе. Вырубили. Нет? Да? Нет? Да. А, вырубаем. Вырубай. Хобана, попался, попался все таки А, давай, давай, давай, давай. Я пытаюсь уворачиваться от Броком. Блин, ну нашел Брок. Ну что, не затащили? М -м, блин. Так. Пойду-ка я сюда. там нет... Биби, -би, блин, биби! -би. А, блин, убивай, биби убивала. Блин, Джейси, проснись, хватит уже спать, помоги нам лучше. Давай, давай, давай, Джесси Вот, вот уж нужно... Идите, почему наших воротах? Я его не люблю. Ставь лайк, если вы тоже не любите. Все время быть на воротах. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я музыку записал. Ставь лайк, если хочешь, чтобы я фильм записал. Я уже трейлер и делал на канале. На этом канале. На английском, конечно, написано. Или на русском. Лучше на английском, но перейду вас, чтобы было понятнее. Так, врубай. Хоп-хоп, грубай хоп, хоп, вырубай. Это мой трек будет скоро, я так думаю. Блин, вы чё делаете? Вы прикалываетесь надо мной. Просто не та игра, в общем. Не, да, не умеют. Они просто не умеют играть, в общем, да, не умеет играть. Да, блин, ну ч, ведь ч, ну бы, а? а? Не умеет играть вообще. Я не понимаю этих игроков. Давайте врубать, что ли. Блин, то да дали бы вперед идти. Да сама иди, Джейси, достал уже, а? Да, блин, ну чё ты да, меч, Забирай это цена. Блин, блин. Так, так, там будет что. Ты чё не забила, а? Блин, а, блядь, ты чё такая хитрая? Блин, ну, Спайк, почему ты поздно прошел, пришел? мог бы раньше, да, еще поздно пришел. Все, ты виноват, Спайк, ты мне не помог, я не мог забить, ты же думай головой. МЗ против, там, строллера там, Спайка, там, не знаю, була, это же нереально. Ну что, кинешь? Блин, Спайк бездушный, он слабо кидает, дал бы силу какую-то, верил бы эту силу. Давай, Спайк, давай, давай, давай ты чё Все, больше пока не буду играть. Спайк, не буду играть. С этим игроком. В общем, ТСК с ними не играть. Советую с ними не играть. Он вообще как-то не хочет играть. Почему? Вот эта команда. там вот это... Блин, я конечно бы забил, ну ладно. Вот, гол. <laughs> Зачем сбить гол, если так можно? В общем, вот так вот. Короткий видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, смотрите другие ролики. Почему и смотрите другие ролики? Так, стоп. Стоп. Ладно, следующий ролик. Всем удачи, всем пока. Вставаем в Макс Риск три в одном. Пока.